Всем привет, друзья! И с вами доктор Шилов. И тема этого видео «Не надо игнорить море». А чем оно навеяно? А вот чем. Сейчас я нахожусь на Шри-Ланке, Амайя-Бич. И Амайя-Бич также называется отель пятизвездочный, в котором я нахожусь. Там есть офигенный бассейн. Это 50-метровый бассейн с прозрачнейшей водой, он великолепный. И вот что я наблюдаю? Я наблюдаю такую картину, что огромное количество людей любят баландаться именно там. Они идут на лежаки, они загорают на лежаках, они загорают под пальмами, под зонтиками, а потом идут и купаются в бассейне. И так проходит целый день. На море они практически не ходят, или ходят на море только для того, чтобы пройтись а, по пляжу, или помочить немножко ножки. И, в общем, на этом все заканчивается. И так, чтобы кто-то постоянно купался в море, так это в основном только местные. Это, это э, ланкийцы. А приезжие предпочитают баландаться в отелях, э, с бассейнах. Понимаете, что я хочу сказать? Это на, неправильно. Наверное, неправильно. В том э, в ключе, что в таких э, хороших местах море игнорить не нужно. Есть, конечно, места такие, как, вот, например, Сочи. Извините, пожалуйста, меня за отсутствие патриотизма, но... Там просто пляжи и море такое, что ну, залезать туда не хочется. Но есть Египет тот же самый, где просто чистейшее море. Да? Есть э, Таиланд, там островной Таиланд, если Потая там их В общем, короче, на самом деле даже грязная соленая вода несет определенные лечебные функции, если в ней, в ней нет никакой заразы. А если вода хорошая, пляж чистый, море чистое. Нужно обязательно, обязательно посещать море и обязательно в море купаться. Кто-то, конечно, кто смотрит это видео, скажет, ну, мы это и без тебя знаем, это истина, это все понятно. Вы, ребята, молодцы, кто так делает. И не то, что я дурак, если там истинно прописные говорю, я же говорю, они навеяли тем, что я вижу. Если вы в море купаетесь, вы сделаете замечательно. Кто не умеет плавать, что боится волн вот такие зайти, надо просто в море зайти, сесть, посидеть, там вытрясите, вы, вытрясите потом из трусов с песок. Это не проблема. Чем хорошо море? Ну, конечно, микроэлементы, которые там есть, они полезны. Понимаете, это не те значит, элементы, которые находятся в, в Москве реке, в, в Мойке там где-то или в каких-то других реках, в, в городах, где вся таблица Менделеева. Но она не та таблица Менделеева и не в тех пропорциях, чтобы это было на пользу. В основном все наоборот. А здесь, понимаете, живы живность. Водится кальмары, крабы, креветки, рыба различная, животные всякие. Понимаете, это говорит о том, что это живая вода, а не мертвая. Понимаете идею, да? Это раз. Два. Вот это вот соль, вот это вот натосматические -а -а -а -а вот эти все процессы, которые происходят между кожей и водой соленой, они крайне полезны. Местные жители, они вообще не вылазят из воды, если у них достаточное количество времени. А вот ну приезжим нам, может быть, и не надо столько времени находиться в воде, но достаточно большое количество можно. Да даже немного можно. Пяти минут в день то достаточно будет. Понимаете, у вас и все поры раскроются. Оттуда выйдет лишнее кожное сало. Уйдут все черные точки. Это точно совершенно. То есть вот, э, оттуда подтянется через поры всякая дрянь, то есть астматическим давлением, и оттуда выжмет. У вас из э, организма, э, там где вода более пресная, то есть у вас она менее соленая, чем в море, э, из вашего организма вода пойдет в море. А пойдет она через что? Пойдет она через поры, Это прежде всего. То есть и оттуда из этих пор выжмет всю дрянь. Вместе с кожным салом в том числе и потовые железы тоже проработают. Это разные железы совсем, но они будут работать все в одну сторону, в сторону моря. Если вы в море долго побаландаетесь, выйдете и станете на весы, вы, даже если вы не плавали, вы реально похудеете. В смысле похудеете, вес у вас уберется немножко. Если Чем дольше вы будете находиться, тем, соответственно, больше. У вас уйдет просто вода. Но уйдет она со всякой если дрянью. Вот вы идете в баню потеть. Для того, чтобы с потом и спор выбить всякую э, заразу, всякие шлаки, все не нужно. В море это можно делать без температуры, без высокой. Вы в воду зашли, и у вас точно так же через споры все потянуло. Понимаете, важно просто потом ну, попить хорошей с э, э, воды, э, чистой хорошей, чтобы восполнить да, потерю с э, плазмы. И, или минералки, чтобы еще восполнить Потерю солей Но так как в таких местах большое количество фруктов и овощей То отдельно минералы Какие-то лопать не надо Надо просто овощи, фрукты поесть И все будет отлично Потом, дальше, что касается кожи Мелкие ранки кожи, они все закрываются Понимаете, они все заживают очень быстро Поэтому там у кого есть значит, Ранки и какие-то дефекты кожи Из-за псориаза Из-за экзема Сухая кожа, трескающаяся Видите, это все заживает очень быстро. Вы в воду зайдете несколько раз и увидите, как у вас все начинает затягиваться. Это работает на 100%. У кого ноги плохо пахнут, тоже. Из-за того, что вот поры правильно проработают, если вы будете постоянно по воде ходить, у вас это уйдет, по крайней мере, на какой-то период. Даже когда вы приедете домой после моря, у вас все будет в этом плане ну, нормально. Это же касается и всего э, с тела. Кто ныряет и купается, здесь еще вообще все замечательно. У вас неминуемо, как бы вы ни хотели, попадет часть воды в нос. И затечет вопридачные пазухи носа. Это 100% абсолютно, если вы ныряете. Особенно, если вы ныряете не в маске, но и в маске тоже затекает, иногда под маску, а в очках. Если без прищепок на носу что-то попадет, все промоется настолько хорошо, что будет просто великолепно. Мы живем в России. Зимой сухой воздух. В носу появляются корки. Даже когда вы ставите там с воздуха дома, все равно э, корки с, с, с носу, болячки, все плохо, все сохнет здесь. Даже просто вы около моря постояли, подышали воздухом, даже морским. Немножко э, с воды попало в, в нос, все корки заживают молниеносно. Уходят, нету ни насморка, ни атрофического ренита, ничего. Все отлично. Поэтому не игнорьте море. Я вот, например, тоже в море не плаваю по 2 часа, хотя я каждый день проплываю по 500 метров, ну, где вода есть. Я плаваю это в, в бассейне, да. Ну и что? Но в море купаться я хожу обязательно. Даже в качестве вот такой лечебной процедуры. И вам советую поступать точно так же. С вами был доктор Шилов. Обязательно подписывайтесь на мой канал drshilov.com. Проходите на сайт drshilov.com. Тоже подписывайтесь там. Заходите на мой канал основной на YouTube. Шилов М э, или Михаил Шилов. И также Live э, Шилов Channel. Это тоже на YouTube. На самом деле у меня везде в социальных сетях, в Инстаграме все под одними и теми же названиями. Найдете. Обычно я под видео оставляю э, активные ссылки э, или просто ссылки на мои другие э, ресурсы. Так что вы меня всегда сможете найти. Удачи, друзья. Увидимся в следующем видео. Всем пока.